Ежегодно в Казанском федеральном на конференции Института психологии и образования затрагивается тема психического состояния человека. Ученые университета вместе со студентами и приглашенными специалистами обсуждают актуальные проблемы саморегуляции отрицательных состояний человека. Ученые современности психологи заявляют, что во времена глобализации учащаются стрессогенные ситуации и неспособность управления собственным психическим состоянием одиночество, стресс, опять же, так сказать, выгорание и так далее. Все это области психических состояний. Ну Знать эти состояния, уметь их регулировать, чрезвычайно важно для каждого человека. О регуляции нервно-психической устойчивости говорят и аспиранты, магистры и студенты КФУ. В рамках психологического форума ученые проводят мастер-классы, читают лекции о стрессоустойчивости. Ведь именно эта тема одна из самых важных уже с советских времен. 90-х годов сначала, когда наша страна попала в такой тяжелый момент перестройки вот, и реконструкции новой системы. Ну, это и мировая, конечно, проблема. Самая массовая сейчас стресс. Стресс, стресс, стресс. Подобные изучения и форумы помогают создавать специальные программы на стрессоустойчивость, которые применяются для работы космонавтов, сотрудников МЧС и представителей военной сферы. Анастасия Иванова, Руслан Урозаев, Леонард Довлетиаров, Универньюз.